Да-да, ну что ж, всем добра, ура, игра, приветствует вас, друзья, с вами вновь Олег, он же Scratch продолжает играть в Кроссаут. Недавно, после некоторого времени задротства, мне удалось все-таки наскрябать на кабину Бастион и на пару э, Шнеков, и у меня получился вот такой вот забавный э, крафт с тремя Мстителями под его э, днищем. Ну и сегодня мы посмотрим, на что же способен этот красавчик, как же он себя проявляет в PvP-сражениях. Найти данный чертеж достаточно просто. Вы просто заходите во вкладочку «Выставка», выбираете здесь поиск по названию, убираете галочку с пункта «В тренде». И набираете здесь вот в наименовании «Будка» вот такими вот латинскими буквами. И вот, пожалуйста, друзья, этот чертеж специально для вас. Ну, а на что способна эта будка, давай мы с тобой уже сейчас и посмотрим. Поехали в бой за металлоломом! Ну что ж, вот такой достаточно бодрый, взрывоопасный крафт у нас с тобой получился. Ты сам видел, какие показатели можно на нем делать, причем не напрягаясь, этот крафт прощает много твоих ошибок. Если ты, например, куда-то не туда поехал и где-то не там встал, то он может сдержать достаточно немаленькое количество урона, в отместку надавав при этом сам достаточно немалое количество урона, потому что здесь все собрано таким образом, что враг практически не догадывается, где расположены наши секретные пушки и где и как вообще с нами нормально воевать А что ты думаешь зритель по поводу этого крафта Пиши пожалуйста свои размышления по этому поводу Я с удовольствием посмотрю и тебе отвечу Напоминаю что чертеж можно скачать На выставке чертежей Продолжай играть только в самые крутые топовые игры Приятного тебе геймплея еще обязательно увидимся И услышимся продолжение конечно же следует